ребят перед тем как я начну это видео я хочу задать вам один вопрос вы знали что я состою в банде да да вам не послышалось я состою в настоящей банде правда пока что она небольшая называется она глиттер гэнг и наша миссия дарить этому миру блеск и сияние и я надеюсь что посмотрев это видео именно ты присоединишься к нашей команде у косметической марки Essence вышла новая коллекция, которая позволит сиять всем и каждому. Это сделать довольно просто, и в сегодняшнем видео я хотела вам показать три варианта макияжа, которые вы можете сделать с этой коллекцией. У косметического бренда Essence появилась новая коллекция, и с ее помощью можно легко сделать что-то необычное, при этом совсем просто. Это рассыпчатый глиттер Get You Glitter On крупные блестки, цветное конфетти или звездная пыль. Каждый оттенок можно использовать по отдельности, но смешав их вместе, они создают просто сногсшибательный эффект. Для того, чтобы блески нанести на тело и лицо, у Essence появился праймер для глиттера Get You Glitter On. А если вы спешите и у вас мало времени для блесток, то можно воспользоваться другой новинкой – переводными тату. Первый образ достаточно просто повторить и буквально за 5 минут. Так что я буду ждать ваши фоточки в инстаграме с хэштегом GlitterGang. Я буду их искать, лайкать и комментить. Для образа можно сделать тональную основу, но в принципе это по вашему желанию. Но обязательно нужно будет подкрасить ваши веки в какие-нибудь бежевые или золотистые оттеночки. Также можно немножечко подкрасить реснички и теперь можно приступить к нанесению блесток. Я буду использовать Golden Nuggets и праймер. Я наношу праймер точкой и тонкой кистью, беру блестку и клею. Таким образом я делаю золотистые веснушки. Все, что нужно, это нанести праймер точечными движениями на кожу и потом лепить блестки, словно этой веснушки. Я боялась переборщить, поэтому сделала их мало. Если сделать побольше, эффект будет гораздо круче. На второй стороне лица я захотела попробовать тату. Только я немного не туда попала. Однако, думаю, что, несмотря на мой промок, вы увидели, что блестки и тато очень красиво и ярко смотрятся. Следующий образ более праздничный. Он подойдет для вечеринок или дискотек. Можете, кстати, написать в комментарии свои варианты, куда бы вы так пошли. Чтобы мне не мешали волосы в процессе, я попросила сделать мне прическу. Это банальные дулечки по бокам. Я очень удивилась, как просто они делаются. Сначала завязали два хвостика, потом их начесали и обкрутили. Буквально 15 минут и готово. После того, как прическа была сделана, я решила добавить на пробор блестки. И так можно делать хоть каждый день, это смотрится очень красиво. Перед тем как нанести глиттер, я сбрызгиваю волосы лаком и теперь буду использовать блестки номер три – Life of the Party. После я добавляю следующие, под номером один – Star Child. Далее делаю яркий макияж глаз. Предварительно на веки я наношу базу под тени. Я буду использовать палетку теней, из нее я беру розовый цвет и пальчиком наношу на все подвижнее века. Розовый я разбавляю немного черным, для того чтобы глаз визуально казался больше. Теперь я приступаю к ресничкам. Я использую вот такую тушь от Essence. Ее я наношу на верхние и нижние ресницы. После я придаю блеск своей коже при помощи хайлайтера номер 10 Biancline Bia Unicorn. Я наношу его на кончик носа, скулы, подбородок и над верхней губой. Подкрашиваю губки и пальчиком растушевываю помаду, немного заходя за края. Теперь берите на заметку, как сделать классный и оригинальный аксессуар при помощи глиттера. На кожу наносим праймер, желательно жирным слоем, так как тонкий может быстро высохнуть и глиттер не закрепится. После того, как это сделано, желательно попросить помощи у кого-то, так как теперь на вас придется кидать блестки. Основой у нас стал глиттер номер 15 Cotton Candy, к нему мы добавили номер 3 Life of the Party. Знаете, в этот момент мне было жалко уборщицу, которая после нас потом все это убирала. Весь пол был в блесках. Не завидую я ей. И последний штрих в этом макияже ⁇ блески на скулу. Я использовала номер два ⁇ Супергерл. И вот такой необычный образ получился. Мне очень сильно нравится, как смотрятся блестки в волосах и на шее, образуя собой колье. Безумно красиво. А как считаете вы? сняла макияж, и сейчас мы приступим к третьему образу. Он будет самый сложный, и он больше предназначен для фотосессий. Почему для фотосессий, вы увидите, он нереально крутой. Так что мы его сейчас будем с вами пробовать. Для последнего образа мы также решили сделать прическу. Причем небольшие две косички, и на их конце крутим дульки. Блестки волос я решила в этот раз не добавлять, так как их у нас сегодня будет и так предостаточно. После того, как я нанесла базу под тени и навеки, я добавляю на них блестки номер 11 Лала ла Лагуни» и 12 «Минт-ни». Я наношу их на центр глаза и растушевываю по всему веку. Под глазами я тоже решила добавить блесток. И сверху на праймер я добавила Golden Nuggets, это номер 6. Наношу их в форме треугольника. Теперь я подкрашу губки. Для этого буду использовать вот такой бальзам. Не забывая его также распушивать, немного заходя за пределы губки. Теперь самое классное! Я готова повторять это бесконечно, только тут лучше тоже попросить чьей-либо помощи. Намазываемся праймером или молочком для тела, обязательно жирным слоем, и кидаем блестки поверх. В первый раз мне попало все в рот, на зубах все скрипело как песок, но мне понравилось. Блёсток нужно очень много. И тут главное начать со светлых оттенков, постепенно переходя в темные. Ах да, в этот раз мы постелили на пол пленку, подумали немного об борщице. После того, как я нанесла серебристый, я добавила в него глиттер номер 3 Life of the Party. И затем в самом конце я добавила максимально темный цвет, синий. Боже, какая красота получилась! Честно, я теперь очень сильно хочу покрыться блестками целиком. И плевать, что потом я буду отмываться от них целую вечность. Если вы хотите на это посмотреть, то поставьте лайк, и я покроюсь блестками целиком и полностью. Ребята, напишите в комментарии, какой образ вам понравился, и я очень сильно надеюсь, что вы тоже возьмете и попользуетесь такими блесками, сделайте свои классные и неотразимые образы, и присоединитесь к нам в команду Glitter Gang. И я напоминаю вам, то, что вы можете выкладывать свои фотки в Instagram и писать хэштег GlitterGang, а я буду искать ваши работы, лайкать их и комментировать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, вы увидели всю эту красоту и почувствовали магию блесток. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить ваши лайки. И если вы хотите найти вот эти все замечательные продукты от Essence, я оставлю ссылочку в описании. Так что приходите, смотрите, покупайте и творите свои классные образы.